Друзья, всем привет! Сегодня будет авторынок зеленый угол. Зайдем, посмотрим по наличию автомобилей, по состоянию. Есть покупатели, нет покупателей. Хотя в принципе покупателя действительно нету, то есть покупателей стало намного меньше. Люди по большей части стали приезж... не, не стали приезжать, а стали покупать автомобили дистан... дистанционно. То, что автомобилей нету, это все. Не знаю, откуда берутся все вот эти слухи авторынок зеленый угол. Автомобили есть, он не закрыт, рынок работает. Да, автомобилей стало чуть поменьше, но тем не менее как бы привозы продолжают есть партии приходят приходят новые автомобили поэтому сажаемся поудобнее едем на авторынок смотрим цены наличие автомобилей Ребят, и не надо на нас обижаться сейчас объясню почему это касается разницы во времени разница с москвой 7 часов поэтому звоните пожалуйста в рабочее время то есть посчитайте: там вы живете допустим в иркутске у вас такая разница у москвы такая у владивостока такая вот Сегодня звонил человек в 2 часа ночи три пропущенных вызова в 3 часа приходит смс -ка. вот вы в своих видео говорите звоните ни одного там пропущенного звонка нету ни одной смс пропущенной нету. я вам звонил несколько раз вы трубку не взяли во сколько вы звонили в 2 часа ночи а если бы я вам позвонил в 2 часа ночи я думаю то что вы тоже трубку бы не взяли, да поэтому ребят учитывайте пожалуйста разницу во времени так действительно отвечаем общаемся общаемся со всеми вот ну и кто еще не подписан на наш канал обязательно подписывайте поддерживайте ставьте лайк и ставьте колокольчики чтобы не пропускать новое видео друзья, начнем с новинок авторынка посмотрите что это за замечательный автомобиль toyota corolla это ну реально новинка я на авторынке еще не видел с правым рулем с левым рулем да они есть итак, это гибридная версия обновленная Корола 2019 год гибрид 18 автомобиль к сожалению закрытый не знаю соответствие аукционика так как бы нам туда пробраться как бы нам туда пробраться но написано с то есть корла она реально изменилась и по задней части мы ну и в принципе в принципе вообще везде плюс делали гибридную версию интересно есть 4 воды или нет сзади рычажная подвеска сонарчики камера заднего вида установлена цвет такой красивый интересный цвет родные литые диски бесключевой доступ зимняя резина огромный монитор кожаный руль сиденья такие ну, как-нибудь найдем продавца обязательно откроем автомобили так это 2019 год 18 новая 1 миллион шестьсот тысяч рублей лежит аукционный лист оценка S, оценка с это, это идет новый автомобиль рядом стоит nissan bonnet грузовая версия то есть есть nissan bongo nissan bonnet есть микроавтобусы а есть вот такого плана грузовики основная масса они идут все белые и так nissan ванн тринадцатый год без пробега автомат комплектация GL, хорошая комплектация грузоподъемность 1250 килограмм общая длина 464,6 и 6 стоимостью 578 тысяч рублей кто-то кто-то кстати вот просил недавно показать да как бы есть нюансы есть косячки арочка вот такая вот подкрашена резина хорошая практически новая гудиер сам кузов ну, кузов, я думаю, однозначно его подкрашивали, потому что автомобиль а, такой рабочий, его постоянно эксплуатируют. Колеса сзади двойные, идут по ржавчине. Ну, в принципе, в принципе, да, автомобиль не ржавый. Что касается ржавчины, вы знаете, бывает, бывает, смотришь автомобиль с пробегом 50 тысяч, но он настолько ржавый, то что я не знаю, то, что там с ним что делали. Те две запасочки, специальное крепление. И бывает смотришь автомобиль с пробегом не знаю 150 200 тысяч а там реально поверьте придраться просто не к чему ну тоже тоже закрыт а, что касается людей на авторынке да да их стало меньше как бы люди стали покупать автомобили по большей части ну больше именно дистанционно приезжать не знаю почему не приезжают что касается автомобилей они есть Итак, это а, спады 15 год полторашка 4 в.д. 2 печки, 2 кондера, аукционный лист указаны 4 балла. Нужно проверять. Цена на автомобиле не указана. Что у нас еще есть? Ну вот, пожалуйста, автобус, Бонга, 14 год, 1.8, автомат, 4 воды, 3,5 балла. Такие автомобили здесь цена не указана, но стоят они порядка где-то от 650 тысяч. Ну, тоже за 650 тысяч пробег будет, наверное, от 150 тысяч что цены нету летая с полтора литра 4 воды 690 тысяч рублей аукционный лист пробег тысяча. по кузову покраска задней задней правой двери тоже такой мини басик грузовой для работы там, не знаю в деревню ну, в семью конечно наверное он не пойдет в плане он такой знаете деревянненький грузоподъемность 700 килограмм следующий honda honda spike 2013 год 2013 год иммобилайзера 2 электро аукционный лист лежит ну, стоимость таких автомобилей вот ну, связи с поднятием цен наверное вот 650 и выше хотя сейчас с ценами тоже что-то непонятно идет в плане Курс доллара, он все равно, все равно немного идет вниз, опускается. Еще один спайк, видите, да, вот как бы стояночка, она забита, то есть маленькие малышки их уже прячут куда-то к забору. Это мув, мув сзади санары, это уже свежий мув. Все автомобили закрыты, светлый салон, передние сиденья идут диваном, но он без климат-контроля. Итак, 4 балла, пробег на автомобиле указаны 50 тысяч километров, датчик при столкновении. Их здесь два стоит, один в решетке, в бампере спрятался, второй где лобовое стекло. Полный бензин, компрессор, стоит автомобиль. Вы вот видите, вот здесь на стекле написали 16 год, 369 тысяч рублей. Муф в субарустелла, там автомобили одинаковые из кейкаров. мне муф нравится. Во-первых, у него реально большой вместительный салон. И вы знаете, ну, допустим, ДС какой-нибудь, он такой, как табуреточка идет. А муф, он приятный по салону, у него лучше шумка, ну, едет он, едет он намного поудачнее. Honda, Honda Jet, черный, шикарный цвет. Вот многие там, почему шикарный, я говорю, да, спрашивают. Да потому что, когда автомобиль когда автомобиль чисто он реально он смотрится шикарно когда чисто наполирован, он просто блестит летняя резина на литье закрыт сейчас попросим наверное Наверное, надо подкрывать до да, автомобиля посмотреть это так неинтересно фары идут линзы сонарочков у нас нет гибрид гибрид вижу датчик при столкновении вижу 15 год 870 тысяч рублей аукционный лист есть пробег 144 тысячи Видите, не не 44 до да, 144 тысячи как бы что касается ребят пробегов вы сами прикиньте вы сами подумайте вот сколько вы наезжаете какой вы наезжаете километраж в год вы же не ездите там 5000 Да, не спорю, есть такие, которые э, там, в год там три-четыре, там пять тысяч наезжают. Но основная масса людей, ну, допустим, я бы себе, да, слушаю, я в год наезжаю где-то тысяч, наверное, 20 Вот и считаете какие пробеги будут в автомобиле. Это уже э, Honda Shuttle зима, колпаки Honda зима, я имею в виду резина. Без ключевой доступ. Есть такие автомобили 4 воды Они все идут полторашечные. Кстати, вот этот у нас идет 4 воды аукцион. Цена 830 тысяч. Тоже, как бы, ну, такая неплохая, адекватная цена за данный автомобиль. Enote ноут 17 год, 765 тысяч рублей. power гибрид. Комплектация медалист. Белая кожа, 4 камеры, 765 тысяч рублей. Toyota Corolla Filber за 690 тысяч рублей. Вот вышел продавец. Нам сейчас какие-нибудь машинки пооткрывают. Откройте нам, пожалуйста, что-нибудь интересное. Джей да, открытый. Ой, Джейт, это fit fit у нас 16 год, 1.3 635 тысяч рублей. Комплектация такая, идет простенькая. Руль обычно пластмассовый, зато есть круиз-контроль, есть климат-контроль. Ручник, где положено, два подстаканника. Подсветка, подсветка работает в автомобиле фиты кстати почему-то не вот в гибридном исполнении в гибридной версии знаете они как-то вот подросли в цене прям скаканули вверх хорошая трансформация салона у фита ну и багажник тоже идет неплохой тазик целый целый тазик целый так еще засунуть бы открыли нам джейда Открыли? Да, открыли. Давайте посмотрим на внешний вид. Сразу смотрите, бросается на в глаза дворник, да, они как бы смотрят, смотрят в разные стороны. Фишка такая, автомобиля На каких-то еще автомобилях есть такой прикол. Итак. По салону. Кто не видел автомобиль, сейчас второй ряд открою, удивитесь, как там. Ну, здесь пластик, тканевая вставка, вот здесь не понять. Не понять, что климат-контроль, большой магнитофон, так понимаю, он родной. И смотрите, значит, фишка данного автомобиля Второй ряд сидений. Здесь два места. Оп! Просто идет два кресла, да, то есть там третьего человека мы уже сюда не поставим. Для второго ряда сидений в Японии установлен монитор. Очень удобно, обдув идет кресло второго ряда сидений оно ездит но обратите внимание как бы вам так показать оно вот отъезжает отъезжает в бок то есть сейчас обратно буду заезжать где там потеряла вот так оп но встала что касается места места много места удобно мне находиться в автомобиле здесь комфортно даже вот сейчас дверь закрою но реально комфортно ну естественно у нас спинка задних сидений она у нас откидывается багажное отделение, ну и также там спрятался у нас третий ряд сидений. Здесь у нас столик идет, я так понимаю, он идет а, такой самодельный столик придумали. Пойдемте посмотрим багажное отделение. Естественно, при сложенном а, третьем ряде, да. Оно такое идет прям хорошее вместительное. Ну, автомобиль, возможно, он только пришел, не знаю, когда он пришел. И я бы его, наверное, полирнул бы и пропылесосил бы. Вот такой вот Honda Jade гибрид. Toyota Prius 20 Кузов. Опять их понавезли. Вот а, буквально 10 минут назад закончили поиск автомобиля, купили за 585 тысяч с пробегом, по-моему, 115 тысяч. В принципе, целый, целый, довольно-таки неплохой автомобиль. А, Honda Fit в черном цвете. Летняя резина. Он у нас идет без литья. Ручка не хромота, накладки идут. Климат-контроль, мультируль, круиз контроля нет. Цена тоже не указана. Honda Fit 2017 год и 3 17 года вот они вот э, только стали проходными еще один фи давайте цены смотрят ну просто вот посмотрите по наличию автомобиля да вот первая стоянка так называемая лидер в принципе пустых мест пустых мест здесь нету ну вот опять стоит 20 приус девятый год серый цвет э, комплектация не богатая не богатая 599 тысяч рублей лежит аукционный лист указано 4 балла пробег 154 тысячи ну, в принципе в принципе э, похоже на правду honda GRS 2015 год гибрид комплектация EX ценник тоже не указан цены нет Toyota corolla филдер цены тоже нет subaru forester идет уже в рестайле фары линзы фары линзы датчики при столкновении тоже цены нет еще один грузовик такой приметный грузовик приметный цвет ванет 2014 год 12 месяц 599 тысяч рублей вот здесь видно да по состоянию кузова то что кстати он идет на палке, на коробке здесь видно то что кузовом в принципе никто не занимался кузов никто не красил по низу автомобиль тоже ржавчины ржавчины нет пройдем немного вглубь поищем автомобили с ценами nissan days да нет ds это митсубиси то же самое в принципе один в один 345 тысяч рублей автомобиль 2015 года выпуска что у нас там по низу происходит ничего ничего интересного климат-контроль есть без климат-контроля а на крутилочках ну конечно они они идут намного подешевле honda акти чем-то напоминает хайджет 15 год 4 в.д. 320 тысяч рублей вот эти малышки ну они реально капец какими с какими-то пробегами приходят с бешеными японцы их почему-то любят они ездят на них довольно таки много недавно смотрели хайджета Хайджета, что у нас там по низу в принципе ржавчина нету, редуктор все как положено. Смотрели Хайджета, вот там хозяин, там чуть ли не клялся пробег родной 80 тысяч. В итоге открыли аукционный лист, в то не аукционный лист, а в статистике автомобиль не нашли, нашли его в дополнительных базах 386 тысяч, и он и он ездит эксквайр цены нету но за эксквайр ценник наверное миллион 150 и выше все зависит от комплектации вот состояние от пробега все как обычно еще один subaru forester это уже 2017 год цена не указана. 2018 год цена тоже не указана. еще один грузовичок стоит либо бомба либо ванет либо бомба либо Ванет. да это стоит nissan ванет механика 4л 4 h 799 тысяч рублей вот subaru forester в рестайле в хорошей комплектации 1 миллион четыреста пятьдесят пять тысяч рублей еще один стоит летая с таким с нереально огромным багажником он такой знаете как будто бы как э, самопальный идет его конечно бы покрасить покрасить было бы неплохо джелл вот это вот зеркало заднего вида оно очень удобно и в принципе камера заднего вида она не нужна он у нас стоит 705 тысяч рублей honda freed spike десятый год полтора литра 555 тысяч рублей как бы 10 там 9 10 год естественно он в цене будет намного меньше тоже аукционник лежит пробег тысяч, w2 что там p3 b2 Ну так по мелочи в принципе по кузову есть он на литье на зимней резине ах да и цена цена на них еще разница отличается именно по комплектации то есть климат-контроль без климат-контроль там одна электродверь мультируль кожаные вставки круиз-контроль и так далее toyota will fire 2018 года выпуска 2.5 и 5 агрессивная морда прям прям ну реально очень шикарно смотрится 2 миллиона 550 тысяч рублей полный мультируль круиз-контроль кожаные сидения подогревы электро двери бесключевой доступ родное литье новая зимняя резина установленные сонары ну шикарно шикарно такой премиум вид семейный микроавтобус еще один спайк, 13 тринадцатый год белый цвет уже а, лето бесключевой доступ Мультирули есть Мультирули есть 2013 год 4 в.д. 715 тысяч рублей ну как бы а, для автомобиля 4 в.д. 2013 года 715 это хорошая хорошая адекватная цена вот стоит черный цвет 14 год передний привод бексинон 2 электро двери 625 тысяч тойота пробокс белый цвет как видите 17 год полтора литра 4 в.д. без литья dx комфорт система активной безопасности антиюз корректор фар за 625 тысяч рублей ну как бы Box, 17 семнадцатый год 4 воды 625 тысяч рублей тоже цена такая заманчивая довольно таки хорошая honda grace honda grace посмотрим на цену гибрид она нет нет не гибрид да 695 тысяч рублей рядом стоит suzuki swift 2016 год год, 1,2, передний привод, климат, контроль, 475 тысяч рублей. хорошо, когда цены написаны, да? Так ходишь, ходишь и пытаешься там что-то высмотреть. Итак, еще один Subaru forester 13 год, 2 литра, коробка, 1 миллион восемьдесят тысяч рублей. Ну, такая комплектация у него простая, поэтому, видимо, стоит так дешево. Subaru Impreza на родном литье. Повторители 805 тысяч рублей, шестнадцатый год, 4 ВД. Но комплектация, комплектация идет не из богатых. Вот стоит в гибридном исполнении. Повторители, кожаный руль, круиз контроль. Сиденья такие двухцветные идут. А здесь у нас 82-92. Это, видимо, масло меняли. Ну это Subaru, что тут сказать. Бардачок вот такой прячется. Еще один бардачок, розетка, 12 вольт, вариатор, ручное переключение передач. Ну магнитофон, магнитофон могли бы и поставить. Что, что такое магнитофон поставили? Аукционик, ЭРКа, покраска левого порога, покраска левой передней двери, покраска заднего левого крыла, замена задней левой двери, пробег 100 тысяч на автомобиле. Там у нас прячется. Что там у нас прячется? USB, вход у нас прячется телефончики можно заряжать вот сюда уводится компьютер давайте багажное отделение не второй ряд сидений тоже надо посмотреть как без этого сиденья складываются ровного пола нету вот здесь такой небольшой идет подъемчик вижу отсюда есть шторка в багажнике кстати вот здесь идет кожаная вставка багажник смотрят все конечно полка не знаю вот, кто пользуется этой полка напишите в комментариях я допустим вообще ее снял что там запаска есть нету неудобно мне одной рукой туда лезть но по идее должна быть здесь должна быть запаска и так а, импреза 4 воды на родном литье комплектация так себе 16 год 805 тысяч это идет Aleo. ну тоже такой популярный автомобиль популярный седан. он классом повыше чем axio идет ну и соответственно цена у него будет подороже 11 год полтора литра 780 тысяч рублей ну как бы конечно не слабо на литье габаритная антенка повторители бесключевой доступ светлый салон пишите в комментариях как вы относитесь, относитесь, относитесь к светлому салону допустим мне он вообще не нравится никак допустим берем акцию да акцию здесь такое все идет деревянная здесь вставка кожаная здесь знаете он пластик идет даже вот прям пластик идет мягкий что-то спрятали у нас что это просто просто идет бардачок японские накидочки здесь вот даже вниз да вот Алионы премию, у них ковы прям такие толстые-толстые остались сиденье у нас здесь Опускаются вот таким образом Получаем доступ в багажное отделение Сейчас посмотрим тоже еще на объем багажника вот Задняя часть автомобиля Ух ты видите как у нас багажники сами открываются Не подходя к автомобилю И здесь тоже С кнопочки Закрываться сами могут? Нет? Не научились еще? Надо обучить. Есть. Надо обучить. Сейчас сканер принесем, обучим. Запаска новая. Вот видите, багажное отделение тоже, когда автомобиль светлый. Ну, не знаю, что с ним делать. Ванно. Что? Ванночки. Ванночки? Ванночки. Так, ладно, это был Алеон. Э, это уже идет. Премиум, премиум тоже светлый салон идет светлый багажник а, камера заднего вида есть но это не главное в автомобиле без литья летняя резина накладки вот здесь то а можно открыть машинку? вот здесь тоже идет хром, ветровики установленные. 11 год 780 тысяч то есть машину открыли зеркала заднего вида так называемые уши у нас разложились при закрывании автомобиля естественно они у нас складываются эти присядем посидим погреемся люди в капюшоне в капюшоне холодно на улице а -а -а -а. климат магнитофон вариатор знаете что вот с какой проблемой столкнулся не ну как недавно давненько когда машину покупали а, приобрели автомобиль премию бац а прикуривателя то нету то есть я облазил весь автомобиль вообще весь автомобиль облазил я понять не мог что происходит а оказывается в простых комплектациях прикуривателя просто нет вот никогда не мог об этом подумать честное слово Ладно, следующий автомобиль это Honda inside Сразу написано, есть в статистике десятый год, 1.3. и 3 гибрид G комплектация, аукционный лист за 605 тысяч рублей. Зимняя резина на литье он вот, тоже открытый, открытый. Но это такое, это одно название гибрид. Аукционник, покраска заднего левого крыла, замена задней левой двери вот такого плана здесь идет салончик ну, одно время одно время это был прям самый наипопулярнейший автомобиль вот но ну, видимо люди прокусили то что гибрид не полноценный ну, какой-то знаете у него вид вот не знаю это, ну, повторяюсь это мое личное мнение вид недоделанного автомобиля Рядом у нас еще стоит Toyota East. Вот эти автомобили, они были когда-то популярны. Ну, в принципе, они и сейчас популярны, да. Но вот как-то, знаете, как-то дорого. Очень дорого за них. Одиннадцатый год, 4WD, 680 тысяч рублей.